Дорогие друзья, я пришла в клинику э, к, с интимной проблемой, женскими своими болячками Константину Викторовичу. Нашла доктором моя дочь. Вы знаете, я ни минуты не жалею о том, что я приняла решение здесь лечиться. Я была крайне удивлена, когда увидела такое доброжелательное отношение просто всех сотрудников, всей команды, которая есть в данной клинике. Меня прекрасно встретили, встретили все врачи, ресепшн. Я просто сама почувствовала, что это профессионалы. Есть люди, которых я вообще не забуду никогда и буду им благодарна, ну, давайте так условно скажем, до конца своих дней, которые меня просто избавили от этих э, женских проблем. Сейчас у меня седьмой день после операции, я уже хожу на своих ногах, чувствую постепенное улучшение день ото дня, ну, и естественно, надеюсь, что все будет хорошо. Все очень приветливы, девочки на рецепшене, э, менеджер Ольга Николаевна, э, кассиры. Вот, вы понимаете, я просто